всем привет всем привет, привет. Сегодня, сегодня мы будем снимать так мы челлендж снимаем да челлендж я придумал тут динозавр да тут челлендж а да? приз и приз Та -та -та -та. вот это полный приз вот животные а второй приз... Орел! Вот, мы играем. Кто выиграл, получает вот это. А кто не выиграл, вот это. <свят> Все. <свят> Все. Да, привет, друзья. Мы сегодня будем снимать челлендж 3 маркера. Опять только у нас сегодня будут динозавры. И Богдаша сказал, что за первое место... Получаю да. раскопки. Раскопки, раскопки животные. Ну что, начнем? И это. И это. Начнем. это. Ага, Первая картинка у нас будет. Вот такие динозавры. Дина. Это я сам выбирал. Да, Багдану нравятся динозавры. И мы будем... И дина. Дина, Дина, сни... дина рисовать, дина. снимать. Да. да Кто первый будет? Я, я, я. Камень, ножницы, бумага? Да. Камил, камень, ножницы, бумага. Камила. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я и Я и Один, два, три. Открывай глазки. Три. Все, три штучки Камила выбрала. Теперь кто будет выбирать? Я, я, я. Давай. Передум, передум, передум, передум, передум. Глазки закрываем и выбираем. Раз. Два. И три. Хорошие цвета. Давай, мешай. Я буду глазки закрывать. Я честно играю. Все? Да. Давай. Ну. И у ты его. Я уже тебя Ну вот. Я тогда твои забираю. Тогда ста Дай ей еще. Сейчас еще. Так, раз. Два. Три. Все, вот три моих. Черный попался. Ну, Камила уже разукрашивает, да? Невезуха. Зеленый, черный. Ну, и зеленый у меня будет трава, наверное, да? Ладно, приступим, приступим. Рисовать. Приступим. А правила игры какие у нас за первое место. Кто будет получать? Кто быстрее закрасит? Да. Но только должны быть все три цвета, правильно? Да. Ну давай. И аккуратно. Если один, тогда не считается. Угу. Если один считаете да тогда не считается и аккуратно да и аккуратно закрашиваю Заврик мой, зеленая травка богдаши желтая травка будет да так у меня зеленый вот так вот синий, черный. сейчас будем черным закрашивать птичек этих птички птички птички птички птички птички, птички, птички, птички, это, я хочу Ты не выиграл? Да, я хочу хими. И хими. Мама, я хочу хими. А. Мама, я хочу хими. И вот он. Мама мама, мама, мама, мама, <laughs> мам, мама. <педила. сос> мама, <педила. сос> мама, М бедаша, бедаша. мама. Педила. Мама, мама, Бабдаша, мама. мама. Ну все, можно даже не продолжать. У нас судья уже... Судья? Суд. Ты судья, да. Ты говоришь, кто победил. Камила у нас судья, сказала, что мама победила. Все? Можно дальше не делать? Делаю. Делаю? Хорошо. Так не честно. Почему? Судья сказала, все честно. Нет. Все честно. Не хочешь так, да? Не нравится? Все честно. Поняла? Честно. Судья говорит, все честно, честно. Она честными глазами тебе говорит, что все честно. Ты моя, да, да. У тебя моя, да. Мои Мои Это моя зеленая. Мои зеленые у вот меня в руке. Да, да, да, да, -да я выиграю, я выиграю, я выиграю. Не успела. А у тебя тут не докрашено облако, все докрашено дальше. Ты Я! Я! Я, я, я, я, я, я, я, Ну вам вот это то что? А, это я... достается да. Ну И... хорошо Камила Кто занимает <с второе <с место <с Вот моя картинка А вот А, а, а, вот, а, а вот моя картинка да, Вот это, это мой Камилон динозаврик ну? Я побеждаю Потому что я ве Весь динозавр Те когда-то Облака Еще тут сакраш да, все закрашено. Камила, кто выиграл? У кого первое место? Мама! Мама выиграла? Не. Мы за первое место, тогда получаем юный набор Мам, юного археолога. В общем. Я победил. Мама, я не успела. В общем, у нас, я считаю, победила. что, дружба. В общем, Богдан у нас получает первое место за то, что он все закрасил и первый это сделал. Мы получаем урол. Второй наш приз, за наш рестон урол. Будем открывать роли, <т compilation> да? Да. Давай, отдавай, Камила. Открывай. ба Что там? мне так. Ух ты, печенька. печенька. Это маленькие печеньки. Да, ты маленький Tem... Они полностью шоколадные. Можно? Маш... Шоколад с шоколадом. Шоколадная печенька. Ай, на, раскрою, смотри. Можно мне попробовать? Попробуй. Вот такая вот печенька Шоколадка. За ну, тарелку сходи. Да? Могу открывать? Угу. Окей. Окей. Ну, давай. Угу. Я ем это. Ты это кушаешь? Здорово. Да, это угу. Ну Давай я буду тебя снимать поближе. Получается. Ой, я ушедчик. Там чуть -чуть... лапка, да, и кто-то. Но здесь, кстати, мы предыдущую брали, распаковывали. Там не нарисовано было. Точнее было нарисовано кто это. Вот здесь наверху прям подсказка была, кто это был. И сзади, сзади подсказку. А, здесь зале надо... а сделали подсказку. Ну вот. А, в принципе, будет уже ясно, кто это и что это. А знаешь, что это животное не оставило есть. этот след. И нарисовали это животное. Вот, след вот такой такой. Вот. Есть след? Да. Вот он. Я угу. уже госпошла. Угу. Я думаю так. Ага. Да. Угу. Попай. Оно а ну, с середины? Надо подкрепиться, да? Ау. Ау. Давай угу. Так, уже что-то видно? Да? Давай Ух, стараемся Не терпится Не терпится? <laughs> Очень хочется посмотреть, что же там внутри да? Я вчера терпел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 Ага, а там еще один будет А там может быть будет у нас не динозавр, а может просто животное какое-то. Может быть Может надо было Мы думали будет динозавр Какой-то вот такой вот интересный чудик Поэтому целый челлендж такой. Опа Это, это не тигра Не тигра? Ну давай посмотрим медведь, Это животное Это по-моему медведь Ааа, медведь опадает. Да. Это, по-моему, пугав медведь. Сейчас посмотрим, это Ого! Вс. Это бегемот! Вот, видишь, оговорили, будет все-таки тигр. Да, мы думали тигр. Это бегемот! Бегемот, получается. Ну, почти я Бегемот. Да, ну, покажи Ах! Ого, он с открытой пасти, да? Ага, бегемотика. Он резиновый Да? Покажи Резиновый Резиновый? О, он такой оранжевый-оранжевый Этот бегемотик Там И... а. что-то еще Вот такой. -чу. чудо Там что-то еще Что-то еще, да? Да вот такой с крутой, вот такой пастью, беремотик. Красавец. Ну, будет у нас еще одно животное в коллекции нашей, мы его помоем. Даже зубки есть. Вот такие вот большие Давайте зубки. Еще раз. зубки. Давайте еще раз возьмем зубки. Все? Будем богатчики, да, такое. Обязательно. Понравилось? Да. Если понравилось. Да. Что хотела, я получил, что хотела. Точно. Я так умол. А -а -а. Пять. Сокрой. Если вам понравилось этот челлендж мой, какой я сам сделал, ну, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Победа. И, и тут ставьте лайки. И Всем химии. пока и колокольчик. И да. я ты пока жевала, ты забыла сказать пока. Говори всем пока. Всем пока. Пока всем пока. пока, пока. пока, пока.